Я Звередова Зоя Ефимовна проживаю вот в этом доме, дом 15, квартира 30. Работа в совхозе 70-го года, по 2002 год. получим послание. Это я удивилась, надо же думаю, как пишут, заботятся о нас, не обижайте женщину. Читаю дальше и сама даже не, не верю своим это, глазам. А это оказывается, кто? Опять это Ирина. Ей все что-то, чего-то не хватает. Это вообще невыносимо. Как может это женщина так? Но это с ее подано. Вот, это раз. И во-вторых, в конце написано... Даже фамилии имени нет. Как может анонимка? Как вы можете присылать такие письма нам, старикам, которые отработали здесь, начиная после студенческих лет и до такой старости, совести дети. Но самая главная суть у меня еще вот вопрос поднято вот здесь что якобы отняли у нас, у пенсионеров, здание золотой осень. оно как было, так и есть. Мы приходим сюда, что нужно, там, какие бывают у нас лекции, что мы приходили, приходим, садимся, сидим, приходят, читают нам лекции, все это делают. Ну что это такое? Зачем же врать, а? Ну какое вранье, а? Безбожно врете, но вы, мы все ходим под Богом. Все это оукнется. Кто врет, вам это все придется пережить.